Я рад приветствовать всех, кто готов зарабатывать на биржевом рынке. А то, что возможность заработать найдется каждому, это уже давно проверено на практике. Нужно лишь иметь желание и твердо идти к своей цели. Одно из наших направлений – это обучающие видеокурсы. Тинематика совершенно различная, от скальпинга до инвестиций, но все курсы построены по единому принципу. Максимально сэкономить ваше время, дать минимум теории и быстро перейти к практике, которую вы сможете применить для единственно достойной цели трейдера зарабатывать на биржевом рынке следующее наше направление роботы помощники у вас есть проблемы с дисциплиной вы ошибаетесь при выставлении заявок все эти проблемы с легкостью решат роботы помощники они обладают неоспоримым преимуществом они не ошибаются и не устают работать вы всегда сможете их использовать для поиска и отбора перспективных акций для инвестиций заставить их автоматизировать рутинные действия такие как выставление стопов профитов или полностью контролировать ваши действия и поддерживать вашу дисциплину и следующее предложение для тех у кого есть желание но совершенно нет времени на торговлю это полная автоматизация вашего трейдинга при помощи торговых роботов это готовые биржевые алгоритмы которые уже доказали свою прибыльность на истории и готовы начать работать на вас в будущем мы создаем готовых торговых роботов на которых при грамотном использовании вы можете полностью положиться и есть у нас предложение для тех кто обладает готовыми алгоритмами, но делиться ими с другими не хочет. Вы можете самостоятельно начать программировать торговых роботов на языке Lua для терминал Quik. Возможности языка практически безграничны, не требуется от вас науков программирования. При помощи видеокурса вы сможете на базе уже готовых торговых роботов создавать свои, модернизировать и воплощать все свои идеи в биржевой рынок. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте вместе посмотрим, например, сделок, которые вы сможете совершить в будущем, погрузившись в биржевую торговлю. Для тех, кто хочет совершать такие сделки, более подробной информации есть на нашем сайте kbrobots.ru. Спасибо за внимание.